Это вам не игрушки, это как бы э -э, истории стримеров и их становления. Мне нравятся истории смотреть, блядь. Вот, вот такой я долбоёб. Мне не нравятся истории, но, сука, мне нравится их смотреть. Да? Странно, да? Я ебанутый. Ну, что со мной поделать, блядь. Смотрим. Все, я, блядь... Я все сказал. Нужно название поменять. Какое название, блядь? Это вам не игрушка. Это вам стример. Игры — это детское развлечение, а вся игровая культура построена для детей. Мне нравится так, диктор здесь. Лет назад. Некоторые думают так и сейчас. Но дети выросли, а с ними вырос и масштаб игр. Со временем в индустрию пришли взрослые деньги. Призовые на киберспортивных турнирах составляют десятки миллионов долларов. Огромные деньги тратятся на производство игр. Да и сами игры, приставки и компьютеры стоят далеко не дешево А как обстоят дела у людей, связанных с игровой индустрией? Да вообще неплохо. Конечно, я бомж баны блядь. Скоро буду, блядь, в обносках носить. Ну я делал видео на ютюбе и параллельно старался стримить. Зарабатывал с Ютуба там какую-то мелочь и просто стримил. То есть я на тот момент На будущее говорю привет Ютуб. Я, да. я это буду вырезать, да? Я это буду вырезать, надеюсь. Даже когда играл уже ну, в более менее профессиональных командах, где там платили. Ютуб, привет привет, привет. привет. Привет. За игру мама все равно говорил. это, хорошо. Молдец, работать, когда пойдешь. Я считаю, что стриминг это просто хобби. Это удовольствие для самого себя. Ты не можешь стать популярным стримером, если тебе это не нравится. Это просто невозможно. И тут главное желание. Самое сложное и самое важное — это желание. Ну, сто процентов, да? Пи-дец. А либо стримить, забью хуй, либо а не будет лень, пи-дец. И в них нет того огонька. Они не понимают, чем они будут заниматься. Они просто такие, блин, круто. Стриминг приносит деньги, там, эти ребята катаются на тачках, эти покупают себе компьютеры за 2 миллиона рублей. Блин, тоже хочу стримить. Ну, это есть, типа я, да? Быть Скайл, вагнам, Скайл, блядь, такой, блядь, хочу, блядь ну. так просто не работает Плоху, блядь. Избалованный зритель, который уже видел крутые картинки, уже видел крутое звучание и крутые форматы. Знаете, я вот так вот хочу вам сказать, если вы планируете начать стримить, первое, что нужно заморочиться, это точно микрофон. Микрофон, пятнашка, звуковая карта 10, э, вебка 15, оп, там. 150 минимум, получается 190. И... Ну, в смысле, блядь, 150? Если Хотя сейчас, с видюхами. Каждый день, у тебя будет график. тебя будут смотреть люди, даже 100 человек. У тебя окупится, ну, месяц через два. Представляешь, сколько у стримеров видов заработка? Это э, донаты, а, да, да, это да. платные подписки, это это на стриме, и это, я говорю только про то, что официально платформа. А еще есть отдельная реклама Я пока что даже стол не окупил. Есть возможность э, э, монетизироваться с помощью... Продажи своих медиаправ это для тех, кто уже сильно вырос. И огромное количество еще дополнительных историй, которые существуют а, а, вокруг этого. Приходят разработчики игр и просят Оу, эм, а, порекламировать игру. И кажд... за каждое скачивание ты а, получаешь дополнительные деньги. И вот таких вот вариаций а, миллиарды. последнее время а, все больше и больше появляется различных брендов на стримах. А, Увеличиваются бюджеты. Все больше, более крупные компании приходят на стримы, на твич узнают, <связать> кто такие Я вчера узнал, какой микрофон у Купленова. Я такой, о, ебать. Он не такой уж и дорогой, чтоб, <связать> типа... Я думаю, у Купленова дороже у микрофона 4 много. ...складываются из платных подписок, типа как на Netflix... ...4 доллара. ...и или по-другому донатах. Главные зрители стримов сегодня это люди от 19 до 24 лет. 4 доллара. ...аудитория 25 самые геймеры из 2000 такой разброс любителей игровой... Было время. для рекламодателей, которые точно знают, что смогут найти на стримах свою аудиторию. Доход стримеров строится из платных подписок, донатов и, естественно, рекламных интеграций. Да, Опять же, если брать эм, времена там, года три назад, тогда основной доход это подписки и донаты. Первое место донаты, потом будут платные подписки, потом реклама. Сейчас же все немного изменилось. Первое место это реклама, интеграции... Второе, там, донаты, потом Я уже В какой-то момент в 2013-2014 году онлайн был там уже, может быть, тысяча пятьсот. Это что это? Главный герой из Ризана, The... блядь. <свят> одно ебало, блядь. Вот скажите нахуй мне, что это не одно ебало с главным героем из Ризана, блядь. Я себя Чипалаха отвешу. Это был прям неплохой такой онлайн. Вот, и тогда, естественно, заработка практически не было, потому что люди вообще не понимали, что такое донаты. Стримеры, наверное, сами только слышали о донатах, может быть, от каких-то западных, не знаю, стримеров. Ну, рекламы, тем более, не было. Никакого. <соцентрический> <Ты меня соцентрический> а А никто что не сказал, все, мол, шоу. Это было уже типа, вау, я заработал 100 рублей, обалдеть. На ютюбе же была партнерская вот эта программа, и ты такой сидишь, делаешь ролики и такое, ну окей. Потом это все прикрылось там по своим причинам, на ютюбе ты должен был как работать. Блин, ну тебе надо там идти. С уже... просто прикинь если я случайно укажу какой-нибудь э, тег на котором будет э, по которому будет куча просмотров тупо комментарии под ютубом ну давай себе леща давай отвешивай хуярь. он не похож я когда это понял, мне это все не нравилось. И слава богу, тогда вот уже появился ну, Twitch. Как бы, ну, можно было трансляции проводить. И были эти сервисы, где люди просто напрямую тебе кидать денежку и говорят: -э вот, спасибо тебе. Я такой, спасибо большое. Ну все, я значит дальше буду делать. Я помню, у меня была такая, скажем так, шиза в голове. Я заканчиваю. Пиздец, потом. Ребята, все, кто смотрит этот видос на Ютубе, если он сделан, был мною то пиши, блядь, этот чувак, как его, блядь, зовут-то, я хуй знаю, то стример не похож на главного героя из Ризана. и я бью себя по щеке э, за каждое подобное сообщение. И смотрю, сколько мне сдонатили. Если мне сдонатили там ту сумму, которую... 0 просмотров будет на видосе, бля, буду. Слава богу. Если нет, это блин, что-то не так, походу. То есть у меня реально были ситуации, где просто... Буквально мы с женой вот такие, типа, у нас две и все, как бы, конец. Странная позиция людей. Ну, я вот, ты стример, у вот тебя нестабильная работа. А вот я, единственное, что у нас нестабильно, у нас пенсии. Не будет. Это единственное отличие стримеров от людей, которые якобы работают на стабильной работе. Нет, но стримеры, которые успешны и популярны, они стараются сделать так, чтобы они не жили на пенсию. Я считаю, что донат это поддержка моего... Честно, я думал насчет того, что если, типа, всю жизнь э, себя э, делать как медиа личностью в Ютубе и стриминг, там, Инстаграм и что такое, как э, потом зарабатывать, когда у тебя не будет денег? И пришел к одному единственному логичному выводу, это то, что когда у тебя есть деньги, когда у тебя есть популярность, когда ты можешь э, себе купить э, машину дорогую, пиздец, да, э, ты должен положить на руку врачам, чтобы тебе сделали как бы группу. Чтобы тебе приходила регулярно пенсия, хотя бы там тысяч десять. Чтобы буквально ты не сдох, если прям вот вообще все рухнет. Хотя, мне кажется, такого, ну, типа, Никогда не будет. Вот труда. Для миди личности. Он, хочет, он, он поддержит меня. И Либо бизнес стыдеры, открывать. Также потому что донаты. Они садят, это такой месяц у тебя не будет Я не Молодой. Третий, Здравствуйте. Все может быть в одном миллион. Все, чем Всегда говорил, говорю своим зрителям. Изначально вообще донаты добавились исключительно с целью возможности для зрителя как-то проявить себя на стриме, то есть если у него есть какая-нибудь там шутка, например, или просто хочет э, что-то важное написать, спросить, есть э, если стример не смотрит чат, то вот так-то его сообщение будет замечено. Самый большой донат у меня был. А мне кажется, это просто стриме, поддержка на... для. Я точно уже не помню, но я помню, как мне за один стрим задонатили полмиллиона Сейчас, для конечно, стримера это... и все. Это кажется вообще мелочь. Буквально недавно я видел как одному стримеру задонатились 7 тысяч евро причем одной суммой а мне тогда донаты прилетали по пятьдесят тысяч то есть пятьдесят тысяч потом через 10 минут еще 50 и за весь стрим в итоге полмиллиона да бля это пиздец как много что это серьезно буквально там за где же вот такие шейхи можно мне парочку так чисто вот ну это да тогда я в шоке был Слушай, 800 тысяч закинул с нее. кофе, а сегодня. Знает, здесь... денег, честно. А кто это? До сих пор. Я, э, стример тоже. Может быть, кто-то знает, нол строй. Огромные денег, честно. Я до, сих ну, пор, я, до сих пор, я до сих пор не знаю, как благодарить за такие донаточки, типа, выезжать, отсасывать, что ли, типа, или как это работает вообще. Согласен. Это из разряда, ты типа смотришь, Кен донатит 1000 рублей, ты такой, блин, тебе братья говоришь, от души прям. А такие суммы я вообще не знаю, как за них благодарить. Это просто какие-то... Ну, реально сумасшедшие деньги. Два типа людей, которые донатят, это те, кто искренне кайфует от контента и хотят поддержать стримера так или иначе, да, в зависимости от того, что нужно стримеру, или просто чтобы был какой-то жест доброй воли. Но второй момент, он гораздо более часто встречается, психологический аспект. Когда ты донатишь на стриме, твое, твой никнейм, твое сообщение и сумма, которые ты задонатил, появляются на весь экран. И вся аудитория стримера видит тебя и твой никнейм. Когда вы смотрите трансляцию, вас, как Бля, мне кажется, есть... больше, типа, второй, второй, второй класс людей, это те, которые смотрят именно на реакцию, то есть, типа, застесняется ли стример, чё он будет там визжать, может, блядь, если бы мне сейчас дошли и задонатили 5 рублей, я бы такой, о, спасибо, блядь, только есть чат, чат, пожалуйста, вот, вот твой ник, блядь, там сверху, нахуй, надо мной, пожалуйста, блядь, пиши чат, а? Я уже разыграл. И Панда и агент. Агент. Поздравляю. Большая взаимосвязь с человеком, который делает стрим, чем если бы вы смотрели видосик на YouTube. Вы можете влиять на процесс. Ну Здесь так и живем. уже такая интерактивная... А? Пока не знаю. Вообще хотелось бы на этой неделе с этим справиться. Посмотрим, я не знаю, говорю. Вы можете поздороваться в чате, вы можете предложить что-то, вы можете Привет, чат. привлечь к себе внимание. Это а ну же в чате Деньги Привет. меняются на эмоции, но они не всегда меняются на эмоции. А тут за соточку, что тебе это соточка? Очень очень легко можно Фу. вызвать улыбку у себя, у стримера и, соответственно, еще... Такая вот цепная реакция. Это новый такой социальный, уже не феномен. Это можно объяснить. Вокруг каждого стримера образовывается большое количество людей Кто образовывается стучится, комьюнити. У любого комьюнити есть иерархия. Каждый зритель, будучи, да, находясь на стриме, может по этой э, иерархической лестнице условной подниматься, э, выделяться на фоне других э, зрителей. Тебя начинает узнавать стример. Он знает тебя... Из раза в раз ты начинаешь светиться в списке топа донатеров. Он знает тебя, он видит тебя в чате и здоровается с тобой индивидуально. Вот ради такого отношения, вот такого уровня, близости, доступа к телу, как говорят, в случае, ради такого люди готовы донатить баснословные суммы. Бренды давно поняли, на стримах обитает нужная им аудитория. Только вот работать с ней научились пока не все. Оно и понятно, сфера еще совсем молодая. Зато публика на рекламу реагирует очень резко. Если интеграция будет отвлекать их от просмотра любимого контента, масса негатива прилетит как стримеру, так и бренду. Зараза. К сожалению, люди не понимают, что вот человек смотрит стрим, ничего не платит абсолютно. А что, кто, кто, кто, что, а и а, абсолютно лояльность к рекламе какой-то. Только ты начинаешь что-то рекламировать, сразу э, продался, что сколько заплатили, но это это по факту работает, это основной заработок. Первый мой рекламный контракт, если я не ошибаюсь, это было что-то, я вот точно не помню. Это были какие-то игрушки или какие-то наклейки по бартеру, а, потому что мне было прикольно, я написала людям, говорю, вот у меня вот есть такой контент, давайте сделаем что-то прикольное. И я не знала, что за это как бы там... Да, блядь, Вообще, она, по-моему, с Ютуба стартовала, что не? Что такое? И... Блядь, спина потела уже. По-моему, какие-то игрушки это были, и все. И я такая вот, смотрите. Мне прислали классно вопреки расхожему мнению геймингом интересуются самые разные бренды самые разные категории безусловно есть те которые эм, эндомичны really so эм, это естественно чем разработчики <laughs> игр и издатели игр которые хотят свои новые продукты рекламировать на большое количество геймеров буквально игру вчера никто не знал а... Через неделю-две в нее играет весь мир. Вот, как было Самонгаз, например, какая-то смесь мафии и какой-то игровой механики. То есть это очень круто, но почему-то никто не играл в эту игру. В онлайн в стиме был, насколько я помню, там около 20 человек в течение года или полутора лет. Более того, сейчас все самые крупные игры запускаются при поддержке стримеров первый день запуска игры выкупаются самые топовые стримеры мира. Так запускались Apex Legends, так да. запускалась куча других игр. А, так они попадают в топ отвеча, соответственно, органически собирают огромное количество аудитории. Они видят, как играет их любимый стример, наглядно видят геймплей и бегут скачивать прямо сейчас, чтобы первыми освоить эту игру, первыми поиграть, возможно, там, успеть даже поиграть со своим любимым стримером, случайно с ним оказаться в одной игре. Стримеры заработали в этом году более 20 миллиардов рублей. Геймплей собрали с россиян 11 и 6. Шесть миллиардов... Вот мужики настоящий на заводе работают. А вы? Тратят больше Тримеры, И э, рынок игровой, нацелен на ту аудиторию, которая платежеспособна. Даже если игрушка нацелена на ребенка, этому ребенку купят эту игру. Большинство игр делается 18 плюс, как раз под аудиторию, которая взрослая, и которая платежеспособная. Даже если игрушка делается для ребенка, ее все равно нужно покупать. Нужно все равно покупать компьютер. Игровая индустрия работает на э, платежеспособную аудиторию все равно. Но самое главное, это большой вот такой тренд последних лет, в гейминг приходят очень активно серьезно надолго бренды, которые с этим до этого никак вообще не ассоциировались. Слушай, ну на самом деле, то есть даже если просто не брать BMW, очень много брендов вообще, которые вот автомобилестроение сейчас ходят в киберспорт, в разные и в команды, и в... Во все, то есть пригодится. Да, как да, да я... Тоже вот, первый случай вот, со мной получается, тоже приходит. Все-таки получается платежспособная аудитория. Возраст у всех геймеров, то есть ты же понимаешь, грубо говоря, там взять вообще личинку ребенка и закончить, там, грубо говоря, моим отцом, которому 59 лет, он до сих пор играет. И мне кажется, честно, есть люди реально гораздо старее, которые играют. Эти бренды видят результаты, видят существенный результат, они знают и начинают осознавать, что там огромная аудитория, которая важна и интересна для них, экономически активная аудитория, и ее внимание здесь, в играх, в игровом контенте, на стримах. На самом деле, очень часто рекламодатели не понимают, с кем они работают и как мы работаем. Стриминг достаточно молодой сегмент с точки зрения вот всех этих рекламных историй, и... Рекламодатели не понимают, что такое прямая трансляция, и они не понимают, что мы, стримеры, лучше знаем, как преподнести это своей аудитории. Мне предлагали... Ну, хуй знает. ...в комнату, через балкон. Я должен был изобразить удивление по техническому заданию, сорвать и ну, немного кривляться, так сказать, сказать, ничего себе, что это у нас тут такое? Ну, до дела не дошло, потому что вроде прикольно, вроде прикольно. я бы мог увидеть это где-то, представить в какой-то рекламе, Именно на телевидении. Все знают, как я реагирую на различные ситуации, на все ситуации. Вот и до каких-то игровых, от до жизненных, потому что я на стримах рассказываю жизненные истории. Звучало это не очень. Моя аудитория бы это не понравилось. Сам прикольный был за рекламный кейс Five реально. То есть, всегда, знаешь, прикольная интеграция. Я Ой. просто там показал баннер и все там, типа. И э, там был такой интерактивчик, виджет. Вот и я вот, во время вот этой, так сказать, интеграции, во время этого всего виджет от использовали взаимодействовали с ним познакомился со стримером будущим то есть так сказать чуть-чуть подбустил его это алексей пчелкин прикольный чувачок алексей да, лё, лёха лёха нажмем давно стримил кому блин он у него был онлайн сотка, ну сто человек, блять, небольшой онлайн, да, но, блядь, он был и до бустера, когда бустер вообще, блять, даже не знал, что такое стриминг, по-моему. Забустил бустер, да, можно и так сказать. Да, я тебя забустил. Мне кажется, идеальная интеграция это все-таки честность, потому что я перешел, что рекламодатели приходят прям с супер огромным ТЗ супер там четким ТЗ, что говорят что нужно говорить что нужно делать и я считаю что аудитория это абсолютно всегда чувствует когда стример грубо говоря находится в определенных рамках и читает там не знаю, по листочку Знаешь, не ну блять это уже актерка культуре, это актерка блять бренды которые ну, это мировые бренды и они связаны как раз с геймингом не ну как бы они отказываются от того чтобы ты как девушка рекламировал их игру потому что ну наша игра она для мужского комьюнити и ты такой думаешь. А, да? Приходя на Twitch, а мест, да. где люди пришли смотреть гейминговый контент, самое худшее, что может быть, это отвлекать их от этого контента, выдергивать оттуда. Другой вопрос: в этот контент можно интегрироваться. Несколько примеров: эм, стримеры играют в третьих героев, а зрители, благодаря виджету, который создал и проспонсировал бренд, могут решать. Какое действие будет совершать стример? И все взаимодействие, вся битва между стримерами происходит, по сути, руками и голосованием самих зрителей. Эта интерактивность, это вся суть стриминга. Вся суть Твича и других. Теперь понятно, что не в какой-то момент все стримили Бенды, эту треки. Прин... Ой. так, ловят эту а, волну интерактивности, они, конечно, будут собирать все Даже трекинга не сделали, да камон. Чё так дешево, лео? Трекинг 5 минут для таких компаний, алё. что то чё-то прям... Могли бы, могли бы уж хотя бы на последнем запариться, сделать трекинг. Дешево. Хотя бы просто с... соскопить его, как, как, как оно там тут есть. Так, шо, шо, все. Получается, видос посмотрели, блядь. Ну хуйня, на самом деле. Круто, блядь, хуйня. Круто, но хуйня. В чем смысл Видоса непонятно. Дайте еще один. А он будет, мне кажется, сто процентов будет еще один. И это вам не игрушки. История становления стриминга, да?